Всем привет, с вами Лев с Стрит. Сегодня мы поговорим об ордерах и их разновидностях. Когда вы хотите открыть ту или иную позицию, вы даёте приказ своему брокеру о покупке или продаже того или иного инструмента. Вы выставляете ордер. Существует две категории ордеров, а именно, рыночный и лимитный. Рыночный это если вы входите в позицию по цене рынка, а не дожидаетесь выгодной для вас цены. А лимитный ордер это когда вы указываете цену, по которой вы хотите открыть ту или иную позицию. К примеру, в рыночном вы можете войти как с вот этих быстрых кнопок sell, buy, а можете нажав на вот эту кнопку новый ордер и у вас появится вот такое окошко. Далее, вы здесь указываете вот исполнение по рынку, указываете объем, стоп после и профит, об этом мы поговорим в этом видео. И указывайте вашу позицию, шартовую или лонговую. Существует 6 видов лимитных ордеров, плюс take профит и стоп-лосс и тл 8 ордеров. Так еще и рынок 6 всего 10 ордеров. На самом деле все проще, не нужно пугаться, услышав столь большое количество отложенных ордеров. Далее, какие же ордеры существуют? А, именно, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop, buy stop limit, sell stop limit и так далее. Сейчас полностью разберемся, что это все такое. У трейдера не всегда бывает время стукнуть с отличную возможность и сидеть 24 часа перед компьютером. Именно поэтому были созданы отложенные ордера. Первый ордер, с которым нам стоит познакомиться это Buy Limit. Его выставляют ниже текущей рыночной цены. Примеру, сейчас цена находится на вот этом уровне. И мы можем установить Buy Limit именно вот здесь. И при достижении этого уровня рынком ценой ASK выполняется ордер на покупку, а Sell Limit выставляют выше текущей рыночной цены. К примеру, можно здесь, здесь. И при достижении этого уровня цены бит исполняется ордер на продажу. Сейчас я покажу на примере. Новый ордер, buy limit, указываем цену. 600 к примеру, 100 и все. И таким образом вы устанавливаете лимитный ордер. И когда цена инструмента придет здесь, активизируется ваш ордер на покупку. Так, уберем все это. Это было просто для того, чтобы показать, как все это работает. Далее, следующий ордер – это buy stop. Его выставляют выше текущей цены, и когда цена ask добирается до вашего ордера, исполняется ордер на покупку. Сейчас у многих может возникнуть вопрос: зачем покупать по невыгодной цене, если можно купить по рынку подешевле? Но бывают такие ситуации, а таких бывает очень часто. Цена не может пробить в некий уровень, и все отскакивает от этого уровня. И вот когда этот уровень будет пробит, исполнится ваша заявка на покупку, и тем самым вы успеете войти в самое начало импульса. Сейчас объясню, что все это такое. BISO устанавливает выше текущей рыночной цены. И когда цена придет здесь, и когда цена доберется до вашего ордера, активизируется ордер на покупку. То есть вы будете покупать здесь. А, но зачем покупать здесь, когда вы можете купить сейчас по, по выгодной цене? Но мы не можем знать, куда пойдет ли и прямо туда рынок или нет. И бывают вот такие ситуации. Такие бывают очень часто. К примеру, в этой ситуации мы рассмотрим вот э, sell стоп Допустим, есть такой уровень. Вот я уже его отметил. И мы не знаем, пойдет она вниз или нет. Возможно, она отскочит и пойдет дальше вверх. А возможно, пойдет вниз. Так как цена поступать в этом случае? Нам нужно просто установить вот здесь sell-стоп. И когда цена доберется до этого уровня, у нас активизируется ордер на продажу. И тем самым мы будем продавать. Все же, почему здесь устанавливают? Потому что бывают вот такие вот уровни, да? Вот цена отскакивает раз, два, и никак не может пробить этот уровень. Именно поэтому выставляют такие ордера, как buy stop и sell-stop, чтобы войти после накопления в импульсе и заработать, естественно, на этом, на пробои. Допустим, вот, шикарная ситуация, вот был уровень, и здесь вы, естественно, не могли бы войти в шок, так как вы точно не знаете, будет ли движение вниз, да? Вы могли бы продать здесь, но все равно цена вот так вот шла, и никто не знал, возможно, пойдет вверх, возможно, пойдет вниз. Но если поставить вот здесь sell стоп, то тем самым, как мы видим, именно после вот таких вот пробоев обычно происходит большой импульс. И на это можно было бы заработать. Следующий ордера это Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. При установке этого ордера у вас будут две цены. Допустим. Выберем Buy Stop Limit. Сейчас все объясню. Допустим, цена сейчас находится здесь. Итак, если рынок пересечет вашу установленную первую цену, и только тогда активизируется ваш ордер бай limit. вот здесь вы указываете тот самый свой ордер бай limit. и когда раньше цена доберется до вашего лимитного ордера только тогда исполнится ордер на покупку какой вид ордера вы сможете использовать в тренде или после пробоя консолидации на ретесте сейчас покажу пример допустим вот цена идет далее может случиться пробой но может быть это то что это будет возможно ложным ложном пробое и чтобы не войти вот так вот, да, вы устанавливаете следующий ордера то есть, допустим, Sell Stop Limit. Вы устанавливаете первую цену вот здесь, указываете, и когда цена доберется до вашего этого ордера, только тогда активизируется ваш ордер Sell Limit, и допустим, Sell Limit вы устанавливаете вот здесь, и когда цена после пробоя сделает retest, и вот здесь активизируется ваш ордер на продажу. Да, существуют такие стратегии, и люди используют эти ордера, но они используются очень довольно редко. Это для того, чтобы вы не упустили возможность войти в рынок. И если ваша стратегия говорит вам то, что вы должны войти в сделку после пробоя на ретесте, то эти ордера вам очень хорошо помогут. Впрочем, аналогичная ситуация с Sell Stop Limited. Итак, мы с вами продолжаем. Просто тут пришли гости полдня уже прошло. Окей, okay. следующая ордера это Take Profit и Stop Loss. Эти ордера должен знать каждый трейдер, без них вы не то что не заработаете, но и потеряете. Эти ордера являются под частью всех остальных ордеров. В пункте Take Profit вы устанавливаете цену, при, при достижении которой вы зафиксируете прибыль. Смотрите, то есть, вы вошли в позицию, к примеру, э, в шортовую позицию, да? И цена идет. Поставлю чуть меньше там, чтобы было нагляднее. И цена идет. Uh, и тем самым вы устанавливаете, вы устанавливаете Take Profit И при достижении К примеру, я установил вот здесь Take Profit Этой отметки Рынешей ценой Цена будет идти так, да, а не влево Впрочем, вы зафиксируете прибыль То есть вы выйдете из позиции и возьмете свои деньги uh, Отмечается как TP, Take Profit Вы уже видели кажется, Как это все отмечается Впрочем, можете вот здесь вот этот новый ордер И вот Stop Loss, Take Profit Тейк профит я уже рассказал, это та цена, при которой вы зафиксируете прибыль. То есть, к примеру, вы открыли ордер на продажу, в тейк профит устанавливаете ниже открытой вами позиции, и при достижении этого уровня ценой бит, вы фиксируете прибыль. Далее по списку стоп-лосс, этот ордер наиболее важен, чем сам тейк профит. В пункте стоп-лосс вы устанавливаете цену, при достижении которой, вы выйдете с позиции, но с убытком. Но вы урежете свои убытки, и это самое главное, потому что если вы позволите убытку расти, то вы вовсе можете лишиться своего депозита. Кстати, а насчет соотношения take profit к стоп-лоссу, я сниму отдельный ролик. Какое должно быть соотношение, и почему это важно. Ну а на этом все. А вы и если не все уловили, то еще раз пересмотрите данный ролик. Всем желаю профита. Кстати, также подпишитесь на мой канал. О, здесь уже 37 подписчиков. Вот исчез, да, если я не помню? Если я помню, так. Впрочем. Всем желаю профита, всем пока, йо!